Вчера один человек написал мне письмо, в котором он изъявил замечательное желание стать учеником Иисуса Христа. Только он говорит, что у него есть одна проблема, он не знает какое его призвание. Но все дело в том, что призвание ученика Иисуса Христа одно. Это отрешиться от всего, отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Иисусом Христом в чистоте и святости. Вот призвание ученика Иисуса Христа, это стать рабом и слугой Иисусу Христу, слыша Его голос и исполняя волю Отца Нашего Небесного. Вот какое призвание у ученика Иисуса Христа. Это не делать то, что тебе нравится, а это повиноваться Иисусу Христу с полной отдачей. На все 100%. Если хотя бы 1% у тебя не посвящен Иисусу Христу, если ты хотя бы 1% не повинуешься Иисусу Христу, то этот 1% будет всегда разворачивать тебя назад, и ты будешь оборачиваться назад. А кто, взявшись за плуг, оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Поэтому, если ты не посвящен на все сто процентов нашему Господу Иисусу Христу, если ты не повинуешься Ему с полной отдачей, то ты неблагонадежен для Царства Божьего. Ты не готов, ты впустую тратишь время, тебе нужно полностью посвятить себя Иисусу Христу. Также есть христиане, которые говорят, давайте поможем Богу изменить мир к лучшему. Постойте, что это я слышу? Какой это мир к лучшему вы собираетесь менять, когда Бог этим не занимается? Срок годности земли скоро иссякнет. Скоро вся эта земля она исчезнет. Бог не меняет мир к лучшему, а вы хотите изменить то, что Бог не собирается делать. Какому Богу вы собираетесь помочь сделать то, что Бог не делает? Это дьявол хочет изменить мир к лучшему. Это дьявол хочет усовершенствовать свой продукт которым он отвлекает людей от Бога. Именно этим миром дьявол отвлекает людей от Бога. Именно этот мир христиане хотят изменить к лучшему, усовершенствовать его, чтобы как можно больше людей отвлечь от Бога и помочь этим дьяволу. Бог в этом не нуждается. Бог эту землю заменил новой землей и новым небом. И скоро это все пройдет. И те люди, кто сохранили себя в чистоте и святости, кто повиновались Иисусу Христу, кто исполняли волю Отца Нашего Небесного, они будут взяты с этой земли и перемещены на новую землю с новым небом. Вот какое призвание у ученика Иисуса Христа, это не менять мир к лучшему, а это полностью и всецело повиноваться Господу нашему Иисусу Христу. Потому что Господь наш так сказал, что тем прославится Отец наш Небесный, когда мы принесем много плода и будем Его учениками. Да благословит вас Господь наш Иисус!